Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и у него следующая ситуация, он нашел квартиру на сайте торги.gov.ru. У этой квартиры, у бывшего владельца имеется ипотека. Вопрос следующий, будет ли эта ипотека переходить новому владельцу, то есть победителю торгов и в случае если ипотека не переходит, то каким образом обременение снимается. Действительно, на торгах по банкротству вы можете найти огромное количество квартир по очень интересным ценам. И ваша задача еще до торгов убедиться, что данного обременения в виде ипотеки не будет. То есть, это обременение будет не то, как только вы выиграете в торгах. Эту информацию вы можете уточнить у конкурсного управляющего. Обязательно ознакомьтесь со всеми документами, которые приложены к сообщению о проведении торгов на сайте Федоресурс, на электронной площадке. Если обременение снимается, вам ничего самому делать не надо будет, но обязательно проконтролируйте этот момент после того, когда вы выиграете торгах, и также можете пообщаться на эту тему с конкурсным управляющим. Я желаю вам удачи в покупке этой квартиры, чтобы обременение в виде ипотеки обязательно было снято. Желаю вам удачи на торгах. Если это видео было для вас полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, пишите их прямо под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!